Uh, у меня только что была совершенно замечательная встреча. Uh, много что было интересного, но один момент, который я не так редко встречаю, uh, мне запомнился и хотелось бы рассказать вам. Uh, в моих видео часто встречаются uh, упоминания законов математики, законов физики, uh, разного рода законы биологии и другие а, законы кото, природы, которые касаются человека. А, ну, собственно говоря, не то чтобы человека. Закон сохранения энергии достаточно универсален. А действие равно противодействию мы вообще не на человеке учили и тому подобного рода вещи. А, иногда людям кажется, что человек... От природы, видимо, слишком далеко. Да, человек действительно биосоциальное существо. То есть у нас есть и биологическое, и социальное. Соответственно, у нас работают прекрасно законы и биологии, и социума. Более того, законы любых наук, они достаточно универсальны. Что я иногда слышу? Вот так работает закон сохранения энергии. Нет, ну в жизни так не всегда работает. А закон математики от переменами слагаемых сумм не меняется. Закон физики действия равно противодействию. Закон биологии недоразвития одного признака ведет к переразвитию другого. Не, ну что вы, ну в жизни это не всегда работает. Я всегда в таких случаях говорю, вам удачи. Почему? А, потому что когда человек хочет жить... По каким-то неведомым вселенной законам ему удачи, потому что ему будет сложно, тяжело, и если он не видит формы работы этих законов, это не значит, что их нет. Если ученые уже выяснили, как существуют живые системы, как существуют неживые системы, как взаимодействуют живые системы друг с другом, если мы этого не знаем, это не значит, что этого нет. Когда я послушала передачу о взаимодействии элементарных частиц, к моему удивлению, я обнаружила, что люди взаимодействуют друг с другом точно так же. Потому что законные жизни, они действительно универсальны. И жизни имеется в виду та планета, на которой мы находимся. Я не знаю, как оно на других планетах, но... Есть глобальные законы, которые работают в Африке, Америке, на Северном, Южном полушарии, в Канаде, в России, в Австралии, у Васи, у Пети, у Кена, у Изольды, какими-то еще другими именами можно назвать. То есть поэтому это и есть законы. И я знаю, как это взаимодействует только маленькую толику. Есть ученые, которые больше в этих вещах понимают и соображают. И тогда они, если взять лекцию Петухова, который рассказывает о закономерностях, как мы пришли к той жизни, в которой мы сейчас живем, знание закона Вселенной вообще поражает. Поэтому... Конечно, очень здорово сказать, что в жизни физика не работает, в жизни биология только в учебнике, а математика – это вообще сухая наука, а, ровно как и химия с какими-либо еще науками. А, если вы не знаете что-то дальше, чем учебники, и тех примеров, которые там написаны. К сожалению, это не значит, что так оно и есть. Законы, они универсальны. И законы, которые существуют в разных науках, они работают везде. Есть законы специфические, которые работают только в какой-то конкретной науке. А если мы возьмем какие-то теоремы, какие-то свойства треугольников и тому подобного рода вещи, то, возможно, к человеку они неприменимы. А, возможно, я просто чего-то не знаю. И теоремы про треугольники как-то прошли мимо меня и остались в школьном учебнике». Если у вас есть что сказать про теоремы, про какие-то еще узкие законы, или о том, как живет Вселенная, то, что мы проходили в учебниках, с удовольствием почитаю в ваших комментариях. В жизни есть то, что есть в жизни. И нравится нам это или не нравится, как только нам хочется, чтобы наша жизнь не соответствовала законам Вселенной, нас ждут в лучшем случае разочарование, а в худшем – несчастье. Подумайте, может быть, все-таки действие равно противодействию? И с людьми тоже?